Этот совет не обновит тебя до да Windows Lite одним касанием. Windows Lite? Опять какая-то фейковая ось? Ну, раз так совет дня хочет, то почему бы и нет? <клес> Добро пожаловать в Windows Lite. Это сборка под седьмую шинду которая была сделана в 27. По скрипту. В немного лагов. Используйте на свой страх и риск. Не еет. Я не знал, что она лагучая, но зато она очень красивая. Пожалуй, посижу на ней несколько недель. К вашей комнате сейчас бежит ваша бывшая. Срочно забаррикадируйте дверь. Иначе она сядет на вас своим 90-килограммовым телом и раздавит вас. Ой, что же использовать? Моя самооценка. Разве она такая тяжкая для нее? Нет, тут что-то получше использовать нужно. О, у меня же остался блок питания от Xbox 360. Вот он точно принес мне много мук, так пусть она помучается. Я нажимаю на кнопку Xbox 360. Хех. Это и вправду помогло. Ура! -э. Ах, почему я начал так сильно потеть? Я ошибалась. Ваша бывшая шла через окно, а не через дверь. Поэтому вы так потеете. Пресса автопарис пять шт. не а ха ха за за за а Привет, меня зовут Антон и я представляю Альфа-Банк. Если вы не посмотрите, как собака танцует в течение 10 часов, то я оформлю на вас кредит в 13 799 рублей и подарю вам 1050 ти. Х. Хмммммммм, что? Я должен смотреть на танцующего пса, иначе он даст мне 1050 Тиай. Стоп, там же написано что я потом должен оплатить кредит. Ах ты мерзкое создание, Антон. Я посмотрю твое уродство, но надеюсь, ты не оформишь на меня эту смертную казнь. ФСБ нашла у вас чит скафолд. У вас есть 10 секунд. Чтобы убежать. Что? Серьезно? Я не читерю. Нужно срочно бежать. Я бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. На этом одиннадцатая серия заканчивается. Пожелай своим подписчикам удачи и попрощайся. Иначе еще один синий крандам. А что, видео уже закончилось. Ох, и вправду. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вы хотите подобный контент. А с вами был Стик Ботман. Пока-пуке.